Всем привет, сейчас мы будем проверять этот аккаунт на везучесть и выбивать золотой квартер циркл. На этом аккаунте с 30 коробок выкручен бакану и с 30 коробок выключен Килтек кс-7. Собственно задача максимум у нас, ой, минимум, то есть выкрутить квадроцикл задача максимум полностью прокачать этот аккаунт собственно крутим дальше это видео уже посмотрите в в 2022 году. Записано оно 31 декабря. Ну, пока квадроцикл никак не хочет даваться. Но еще очень много кредитов впереди. Так что, вообще, он должен упасть, потому что средняя стоимость коробки 33 кредита... На 5000 кредов. Это получается где-то 150 коробок. Упала карта. Значит квадроцикла нету. В этих коробках. Крутим дальше. По карте, наверное, я покупать не буду. Коробки довольно дешевые. Он может упасть как бы быстрее. А может и не упасть. Вот. Ну, как бы похер. Будем рисковать. Мы же на везучись проверяем аккаунт а не на способность его покупать по карте черного рынка будет конечно эпично если даже квадроцикл вообще не упадет может все-таки золотой это упадет раз О, обычный упал ну нормально не зря по карте не покупали так есть квадрик это хорошо уже задача минимум выполнена так теперь надо что-то такое дешевенькое покрутим типа отешку например вот потому что ну я думал альпину покрутить из квадрик будет быстро упадет но Альпину мы, наверное, не выкрутим с 1800 кредов. Вот. Скаут крутить за 30 кредов тоже как бы смысла нет. Но, наверное, буду крутить на на стопа. Вот, Это ничего такого вроде интересного, дешевенького больше нет. Даже и шка по 30 кредов за коробку, так что давайте ат -шку. Может, золотая упадет. Если выкрутим ат потом еще К-12 покрутим. А, или что-то из пистолетов может. А, ну вот, говорю уже везучий аккаунт. 10 коробок, и у нас есть АТшка навсегда. То есть мы слили вообще-то 90 кредитов, ништяк. Так, отлично. А, Тебе нужен какой-то пистолет сюда. По-моему, нету нифига из пистолетов. Так. Давайте посмотрим, что тут вообще есть такое. Есть ли что-то дешевое? По-моему, не завозили скидок на пистолеты. Так, может снежный шторм коробкой покрутить? Там Бакаров падает. В принципе. Может он дропнется. Сколько будет коробок? 130 кредов. Это 5 коробок. Получается где-то 65 коробок будет. Так, то может пистолет дропнуться. Так, или посмотрим в магазине что-нибудь в коробках. Какой-нибудь пистолет. Тот же Макаров, 30 коробок, ой, 30 кредитов. Нет смысла крутить. Р8, по 30. Так, это по десяточке. Так, наверное по десяточке это еще интересненько вот так килтаксам 2020 метель дороговат ну рюгер по 20 класс нормальная тема это нормально так ну и все ну Давайте, наверное, так Найн покрутим, я думаю. Вот. Вдруг золотой так Найн ропнется, было бы прикольно. Так где там он? Вот так Найн. О, там последняя коробка вообще по два кредита, еба. Прикольненько. И это прикольненько. Получается тут вообще, ну, он, наверное, будет. Дешевле, чем на ТП что ли? Сколько тут за 5? За, да, за 5 коробок? Значит это 10, это 10, 10 30 кредов за 15 коробок. Так, мне тут по телефону позвонили, я его слил. Крутим TechNine, пока он не упал. Я надеюсь, его не забыли положить в коробке. Потому что Mail.ru под Новый год забыла положить TechNine в коробке. его не будет. Так, уже вторая карта черного рынка. Кстати, интересно, сколько стоит. 645. Не, Спасибо. Еще одна, блядь. Идите нахуй с этими картами. Наверное, золотую пойдут таки Я думаю, пока выглядит это как золотой. Еще одна карта, ну ⁇ пки, седьмоксель. Мог уже два раза, это, так, наверное, упасть за место этих карт, еще одна, блядь, ебанутые нахер столько карт пихать, донат, главное, у них навсегда не падает, а карты черного рынка, которые, блядь, стоят, как, бы сам донат, при этом ты еще перед ними, как бы, скручиваешь, еще кредиты, они мне, конечно, пихают, Так, ну я надеюсь, мы же все не скрутим. Хотелось бы еще АК-12 покрутить. Так, так, так. Давай золотой. Я вообще не против скрутить много кредитов, но чтобы вот золотой упал. Давай, давай. Бля, тут уже миллион коробок на самом деле открыто. Получается, сто коробок это ровно шестьсот кредитов. Мы уже за сотку переехали, по-моему. Там вроде сколько, тысяча семьсот шли было, когда мы начали крутить. 6 карт черт возьми кувала. Клдс, конечно. Еще одна, блядь. ебануться. Походу какой-то повышенный шанс на карту черного рынка или все-таки золотой так наверное падет. Типа игра говорит, не крути меня, не крути меня, там золотой дальше. На тебе карту купи, заебал. Блять, он вообще навсегда падает, я не понимаю. Ч за бред? О! Сказал, и он сразу упал. Бля, ну очень много мы на него скрутили, конечно, это пиздец. На самом деле. Так. АК-12 я хотел покрутить. И мы его покрутим. Но если упадет АК-12, то это будет хорошо, потому что тут меньше сотки коробок будет, и как бы оно, обычно дон падает где-то там за 100 плюс коробку, за 130, за 140 коробок, вот, если он падает меньше, чем за сотку коробок, то значит я повезло. В последней коробке по ходу был я это э, поздно увидел так ну что ж теперь это тот точно везучий аккаунт подтвержденная information потому что я к 12 ну, наступал где-то 40 может коробок или 50 наверное, 50 где-то я если честно не считал так, может вот еще Энфилд покрутить? Вот тоже по 10 кредов. Что-то я вот мимо взгляда вообще пропустил. Когда говорил, что бы покрутить. Тут опять карта. Как всегда. Карта сраного рынка. Ну, если сейчас сейчас золотой Энфилд дропнется, это будет вообще эпично. Но уже как бы нормально вкачали вообще аккаунт. Уже солидный. Квадроцикл есть. О, еще и Энфилд. Ну это нереально везучий аккаунт, на самом деле. Блин, Дон сыпется просто охранить Еще и Энфилд. Офигеть. Так. Еще 90 кредов осталось. Чего бы еще Покрутить. Я тут вообще крутил ну, вот этот спас Морена И дропнулся килтек мятежник оттуда. Вот, можно попробовать эту коробочку еще прокрутить. Может ножичек упадет. Или может спасик упадет. Так, где он? Что-то я его потерял. это слева внизу попал. А, вот он. Так, давайте еще покрутим. Получается, еще 10 коробок. Все, ровно 0 кредитов. Прям тютелька в тютельку. Ну, не упал и хрен с ним. Клевый получился аккаунт вообще. Тут к 12 Так, стоп. А тут Энфилда нету, что ли? А, ой, ой, Энфилда. Абакана, я хотел сказать. Вот он. То как-то он вниз далеко уехал тут получается абакан К12 на штурма килтек 7 на меда квадроцикл а потом АТшка Энфилд и Текнайн ну а нажать никакой нету вот короче заебись ну это была эпичная проверка везучего аккаунта. Как видите, везучие аккаунты все-таки существуют. tech конечно, там совсем не давался. Но все остальное прям сыпется. Прям Он не понял. Это на какую... а, я думал, на К12 моды поставить можно. Нифига. Ну, на этом все. Всем пока. Ставьте лайк обязательно, не забудьте. Можете написать любой комментарий. Всем пока.